Всем привет, я желтый мужик, продюсирую продающие публичное выступление. Анекдот Начинающий актер написал киносценарий И принес его одному из кинобоссов в Голливуде Читая свое произведение, он так волновался, что ужасно заикался, спотыкался Окей, я беру, воскликнул кинобос. «Не, не, не, не понимаю сказал актер вам что п -п правда понравилось о да, конечно, это же гениально все актеры до единого заикаются если вам понравилось ставьте лайк и присоединяйтесь к нам в практикум, будем вместе формировать хорошие навыки работы с камерой вконтакте паблик продай себя